здравствуйте здравствуйте всем привет с вами close to sun у микрофона вадим картавый в игры на пк николай тесла изобретатель пред и самый богатый человек на планете. Если честно, это неправда, но Николай Тесла был один из величайших умов на планете. Конечно же, друзья, мы окунемся в мир научной фантастики и ужастиков. Будет очень много квестов, будет очень много интересного, я думаю. Да. Гениальная ада. Пролог. Моя дорогая сестра. Прости, что покинула тебя внезапно, без предупреждения. Я отправляюсь на Гелиус. Я не знала, что меня ждет. Что-то там такое подобное. Теперь я хочу объяснить тебе... Все, что начиналось, с чего начиналось, непонятно. Ты всегда спрашиваешь, что есть что-то там. Извините, что не успеваю. Время и обстоятельства разделили нас с тобой. Со мной. Я высылаю тебе какую-то штучку. Я понимаю, что у тебя много вопросов, но я не уверена, что ты можешь сдержать Обещание, твоя сестра Ада. Слишком много информации. Сначала ты пропадаешь, теперь меня зовешь на Гелиус. Слишком много информации. Итак, друзья, мы попадаем на величайший корабль на планете. Что здесь есть интересного? Здесь ничего нету. Здесь записочки. О, есть. Давай посмотрим, что это такое. Изучим, соответственно, нам будет нужно. Это э, игра похожа на СОМ. Она очень интересная, я думаю. Очень интересная. Достойно твоего лайка. Игра вышла... В 2019 году, ну ничего страшного, она актуальна сейчас. Я думаю, что она будет интересна кому-нибудь из нас. Но ну, мне она точно интересна. Я ее хотел пройти уже давным-давно, но времени все же я никак не находил на нее из-за «Ведьмака». Так, мы только... Мы... Причалим, как только у. Вы... Будем надеяться, что причаливание работает. Войдите в смотровую кабину и начните причаливание. Ух ты газету мы почитаем газету сейчас британский флот э, за Гелиусом предполагаемая похищенная выдающего математика взорвало мир мы требуем вернуть его заявил премьер-министр э, но ну, это ну, подобное ты можешь э, если тебе интересно почитать если ты хочешь почитать, тебе нравится почитать. Здесь много придется читать. Изучаем. Завоевание научных новых рубежей под руководством самого Никола Тесла. Изобретайте и применяйте инновации на практике без ненужных ограничений со стороны богачей и политики. Вот такое объявление у нас. Так, а как мне отсюда вылезти-то? А? Куда мне идти? Как идти? Зачем идти? Вот а в чем вопрос? Здесь я. О. Вау! Я! Что-то видел, что-то, может быть, знаю сам, но некоторые моменты мы будем решать вместе. Если ты уже проходил эту игру и как-то можешь мне помочь, пиши мне. Что она тут мне показывает-то, елки-палки? Что-то показывает она мне. Ну ладно. Вот мы ищем, что с вами мы ищем? Каюту, да, ищем? Так, кабинку ищем мы, да? Кабинку, которая находится вот здесь, наверное, находится. Ну что, я нашел кабинку. Куда летим? Все, мы полетели, короче, в путь. Без вот этого нажатия кнопочки не было ничего, не происходило ничего. Кинокомпания «Шторм энд Тач» представляет. Арт-директор Федерика Белуче, креативный директор и его жена. Дизайнер фабрицу макарони. Гейм uh, uh, какой-то там Джон uh, Малкович. Музыка. Андре Ремини, проект Монаги Роберто Симпериони. Close to sun. Отдел безопасности наблюдает за всем персоналом на Гелиусе, чтобы защищить его от диверсии. Владение Гермеса. Глава первая. Отлично. Мы будем изучать владение Гермеса или гермиса как правильно я точно не могу сказать так поднимитесь на борт и установите связь с садой на какой борт Итак, на борту круть я ждала что гелиос будет великий Так, ну мне же надо... Ну да. Ну. Мне же надо было подняться. Так, смотрим, изучаем наш гелиус. Это прекраснейший корабль на свете, который нас ожидает. Что там внутри я конечно не знаю но напоминает э, сому сому очень сильно напоминает так это кто у нас это активный шпион изолировать и уничтожить описание самое главное описание в этом корабельная крыса так что здесь Мамочки, что-то что что я нажал, сейчас, сейчас взорвется. Вижу вот а, еще там вдали, где-то в далеком. Опа, нет. Ух ты. А, посмотри. А... Ух ты. Как классно все выглядит. Впечатляющая картина Гелиоса. Нас встречает огромный земляной шар. Он крутится, вертится. Посмотри, какая графика классная в общем, вся игра третьего лица. Я играю за девушку. Прекрасную, симпатичную, красивую. Куда идти? Зачем идти? Но ну, я так понимаю, что вон, вон туда идти. Давай зайдем в эту комнатку, посмотрим, что там. Узнаем, что, что за секреты нас ждут. Ничего нету. Значит, нам сюда. Это панель, панель, а, что нас ждет в, впереди, вот этот замечательный корабль, вот он, вот он как-то так находится, и давай мы перейдем внутрь корабля. И нас встречает кровавая надпись. Карантин. Какую историю я вляпалась? Но ну, прекрасно. Говорит наш персонаж. У нас а, все прекрасно. Очень темновато, как по мне, как по мне очень темновато, но атмосферность, атмосферность классная, она. Ух ты! Она уже говорит то, что несуйся туда, куда не надо. Так. Ну давай изучать, изучать эту местность, потому что нам нужно связаться. Ага, мы можем. Перепрыгивать всяческие препятствия всяческие препятствия, мы можем перепрыгивать, это он на меня радует, небольшой паркур в игре есть так, что-то я замкнул где-то я замкнул непонятно где Но хоть бы включился отключите два предохранителя э, в системе безопасности, блокирующую работу лифта будем искать, где покажите Касса здесь. Any, а, Кто-нибудь... Кто-нибудь... А, Кто-нибудь здесь есть? Давай будем изучать. У, у меня, скорее всего, нет никакого ключа. Это плохо. Поэтому... Опа. Говорит Никола Теста. На корабле объявлено а, Покидать судно запрещено Карантин, в общем, у нас, ребята Так, и здесь я вижу первую, первую загадочку Которую нам предстоит отгадать а, Давайте попробуем взаимодействовать Но игра почему-то мне не дает взаимодействовать Дэк. Прекрасно Дэк. Теплый прием Отлично Отлично так кто? где зачем а ну давай попробуем так стрелочки опа попал попал ура не очень то сложная задача для первоклассника можно так сказать и вот он еще один рычажок или это один рычажок Окей. Okay. Так, нам, мы не забываем то, что мы изучаем этот мир, то, что нам нужны будут все э, описания, без руки подозреваемый, спящий агент, найти, подвержайшие доказательства, какие доказательства пока еще не понятно, но было время, когда мы с тобой играли, мы там с тобой играли, и мы ничего не по Понятно. Портрет чей то там писательница какой-то. Так, что у нас еще здесь есть? А, это дверь. Она открывается и закрывается. Окей. А мы открыли один. Да, нам нужен второй найти с тобой. А тем временем мы здесь прогуляемся. Мы же с тобой еще здесь не гуляли. Не смотрели на эти пейзажи. Ты посмотри, какая мы карта здесь какие-то стратегии мы решаем с тобой решаем с тобой какие-то задачи здесь опять какое-то письмецо вонючее письмецо британский флот э, та та то понятно нам будет очень много придется читать поэтому так угу. Ладно, мы это прочли, а нам это не, не очень интересно. Я хочу жажду, жажду крови, когда она будет. Так, еще одна. Еще одна какая-то... Книжечка здесь, что у нас? Это, скорее всего, расположение чего-то там. Это мы уже видели, это мы уже смотрели. Вот. Так, замыкает. Замыкает, короткое замыкание и выходим отсюда. Здесь больше ничего нету. Так, я закрыл. Открыть. Да, путаешься, конечно, из-за света. Свет очень классный, очень хорошо проработан. Поярче можно было. Так, мы здесь вот с тобой уже сделали, да, все. Так. Мы выполнили задание или нет? Еще на свет горит. Значит, мы с тобой задание полностью не выполнили. Но нули. Э, выполнули ли-ли-ли-ли-ли-ли-лили. Ли, ли, ли, ли, ли, ли. Так, здесь. Здесь мы с тобой были. Похоже, что другая библиотека, да, похоже. Похоже, другая библиотека здесь. Чуть-чуть, да, чуть-чуть по-другому все расположено, но в принципе то же самое. Так. Не пойму, вроде бы я здесь был, а вроде бы нет. Так, поднимитесь на лифт э, на лифт этажом выше. Нам нужно подняться на лифте. где лифт, покажи мне лифт. Это лифт. Вау. Я не вижу лифта. Я запутался. Где лифт? А, все, вижу лифт. Ура. Да будет свет, сказал электрик. И поотрезал все провода. Что-то вот здесь. Изучить. Ага. Теперь. Понял. Во как все работает у нас. Все... По технологии, но ну, мы летим нет. Оу! Черт! Эй! Вот зараза! И сразу мы переходим во вторую главу. Это Самое быстрое прохождение Которое я видел Огонь Прометея Мы с тобой спид, спидранили Ранили, ранили, ранили Moving Вау, Вау Это секс и посмотри, какая атмосфера. <счастливый> Круто. Кто-то что-то... Кто-то это? Что, -то -то что -то происходит? Ада. Что это за хру... Ада. Что это за хрень? Ада? Ада, что ты здесь делаешь? Ада? Так, стоп. Ада, ты же сказала сама мне приехать. У тебя с собой все есть. Это бессмыслица <связывание> какая-то. Я mind. тебе There's не писал никаких message. писем. Неважно. Здесь произошла авария. Нам Or нужно fire. выбираться. Aida, Что, за Что за карантин? Что за чертовщина тут it's творится? Слушай меня she внимательно. She Нам нужно поскорее покинуть этот корабль. Ада, ада. Ну и Ада... Нас, к сожалению, покинула. Что нас ждет впереди? Нам нужно покинуть этот корабль, но я только в него вошел. Я думаю, нужно изучить сначала этот гелиус прекрасный, созданный Николаем Тесла. Никола Тесла его создавал. Позвоним куда-нибудь. Зачем-нибудь. Так, мы можем как-то пос пройти, посмотреть, что там есть, А? Никто к нам не приходит. К сожалению. Куда? Налево пойдешь. Направо идешь. Кругом портреты Тесла. И электричество на халяву. Вот о чем мечтал Тесла. Электричество доступное всем. Это... Музей. Музей. Экспонаты. Это Гелиос. Назван в честь Солнца. Источника бесконечной энергии. Это безопасное место для всех, у кого открыт разум и талант расширить границы. Дали опосторонних а глаз и циничных людей. Мы стремимся самим звездам, и только прогресс имеет значение, вы направляетесь прямо в будущее человеческой расы и мы приветствуем вас, это музей такой некий э, голосовой музей наверное Давай пройдем, посмотрим, что здесь есть. К сожалению, ничего здесь интересного такого нету. Как-то... Мало, мало, мало всего, но... Вот это какая-то машина, то ли гроб, тесла я не знаю. То ли корабль... А, ну это сам корабль, ребят. Вот он, вот он, корабль, это Гелиос. Гроб. Замечательная логика у меня. Так... Что здесь? Sort of Музей, да. Что нужно. С Посмотри, какие здесь э кораблики. Можно послушать, что это все. Радиоволна подходят для передачи изображений энергии. На большее э расстояние. На сочетание радиоуправляемых волнах. Вы находитесь на все, значит, э, он управляется с помощью радиосигналов. Это помогает снизить риск э, в связи с поломок и всего прочего. Так что волноваться не о чем. Может, есть о чем волноваться, раз самого-то нету Тесла. Где Тесла? Я хочу взять у него автограф. Давай, нам нужно все, все потыкать здесь. С помощью этого устройства я намеревался избавить мир от войн навсегда. Это мой луч смерти. Может показаться странным, как такое измерение поможет нам. Но пока мы владеем, никто не решится на нас напасть. По крайней мере, в нынешнее время. А эту мы тыкали нет? Моя первая пе башня Тесла. Я всегда знал, что электричество будет бесплатным без проводов по всему миру. Что я не учал, это рас растущие аппетиты человечества и жажду получать все больше и больше. Беспроводная передача энергии стала просто... И это осталось загадкой. На самом деле, да, Тесла был одним из вдохновителей, наверное, таких идей, как бесплатное электричество. Удивительно задумка великого изобретателя. Передавать миллионы вольт электричества прямо через воздух. С ниагарского водопада, чтобы питать города, фабрики, в частности дома, верхушек, башен и без всяких проводов. Ну, вы знаете, да, то, что есть у нас э, как. В плане, если есть э, электрические. Как. Э, Которые подают электричество С помощью Гидростанции Тоже Придумал гидростанции Это Тесла Как бы использование Гидростанций Вообще все, все вот эти Станции Так что у нас здесь Так. Мы... Вау. Мы попадаем в кусочек прошлого, дамы и господа. Или будущего. Что это? Что происходит? Кто здесь есть? Помогите мне. Помогите. Я пришел э, в поисках чего-либо. Отблеск. И мы, мы видим призраки этого корабля, которые до сих пор все еще живы. Роуз, ты меня слышишь? Да, я тебя слышу. Но какого черта я здесь делаю? Ты мне отправила письмо, это. твой почерк и все остальное. Может показаться странным, но возможно я это сделала, не в настоящем времени. Я похоже. Э, я думаю, что это будет похоже на безумие. Давай встретимся э, в моей квартире. Я тебе объясню все при встрече в квартире. Забери в ключ карту. Так, ты все поняла. В общем, открыть, взять ключ карту, сесть в лифт. У нас <связанных> есть э, задание, друзья. У нас за есть Когда задание. Вездаем, договорились. De oh. Сестра, <связанных> я не могу объяснить ей, почему ты попала You're сюда, но я great great очень great рада, you. что ты мне помогаешь. До скорого. Soon, так, мы не все прочли, но было... Заберите ключ из сейфа в э, стене. Окей, okay, сейчас будем искать этот ключ, потому что здесь всего много. Нам э, достижения же тоже нужно сделать, да? Вся, всяческие достижения. Я знаю, что в этой игре очень много секретов, поэтому я немного почитал о ней, прежде чем снимать. Почитал то, что... В этой игре очень много всего такого. То, что нам предстоит сделать, это найти все вот эти масочки вот в этом помещении. Я не знаю, где они, но они здесь есть. Несколько штук их. Поэтому мы э, сначала пробежимся по одной стороне, а потом по другой стороне, чтобы было... Понятно где мы были и вопросов не было Так я знаю что здесь можно перейти Но пока А ну давай мы здесь перебежим Чтобы можно было Вот здесь полазить нам чтобы потом Вот он ключ Так нужно открыть сейф Чтобы открыть его нам нужно знать код так, Ну давай Один Нет ну Вот как всегда Сейчас это будет больно. Сейчас это будет. Давай попробуем 1, 2, 3. Да, не пойму. Так. Давай, так. А, good. Я не понимаю, как это работает. Один. Почему оно скачет? <говор> <говор> нормально отлично а это полностью про пролистывает да Почему ты перелистываешь все цифры один Блять. Ух ты я сломал, взломал его, не знаю как, но я это сделал. Так, здесь есть еще какие-нибудь ключи, чтобы спереть их? Так, ключи мы взяли, но мы еще не взяли э, маски все. Все, если что, на повторе можешь почитать. Потому что здесь очень много читать надо я тоже об этом знаю и сейчас мы быстренько пробежимся здесь должно быть а, небольшое количество масок так, насколько я знаю сейчас мы быстренько все это сделаем с тобой быстренько пробежимся потому что мы не все еще пробежали отсюда убегать нам с тобой еще рано мы по вот этой части прошлись и как я Могу сказать тебе то, что мы по, по этой части прошлись, а по вот этой части мы еще не ходили. Поэтому нам как можно... Вот она еще. Масочка. И вот здесь мы можем что-нибудь тоже, наверное... Нет, здесь нельзя ничего сделать. И давай пробежимся еще до конца. Вот еще одно, наверное. если мы ее не брали если мы по-моему брали да? так нашел так нашел нашел нашел да все маски есть ребят Все маски есть вот они Собранные предметы 100%. Так что мы, мы с тобой двигаемся дальше. Мы с тобой э, все предметы, которые здесь есть, мы практически взяли. Вот. Поэтому дальше... Куда нам двигаться? Только вперед. Больше некуда нам... У нас есть ключ-карта, по которой мы можем попасть. Э, я думаю, что отсюда, да? Right. Ладно. Works. Это работает. Ну и отправляемся... Отправляемся дальше. как-то быстро все мы с тобой проходим все на одном на одном дыхании я прям э, прям тащусь от этого пока никаких препятствий у нас с тобой нету у нас идет загрузочка довольно-таки долго глава третья. глава третья называется домашняя чак гестии Ух, чем воняет войдите в жилой комплекс так это очень интересно это очень познавательно у нас получается с тобой такой широкий уже мы две части с тобой быстренько прошли Закрыто. закрыто. Отлично. Здесь есть какие-то бумажки, видим. Нам же все изучать нужно, понимаешь? Поэтому мы берем все бумажки. Так. Мы видим а, дверь, которая... Возможно, ведет нас дальше, но почему-то ты уже добралась в мой район да, но дверь не открывается спокойно, чемпионка попробуй бы надавить и вот он начинается адский кошмар начинается адский страшный кошмар что происходит они разро... разорваны как мне выбраться отсюда Роуз? все будет хорошо послушай меня тебе нужно сос... сосредоточиться За... закрой глаза бежи со мной уса Уса! Вау! Хорошо, молодец! Вау! Это побольше. Кто... кто их вырезал? Что... с чем мне предстоит столкнуться и в какой главе? Доберитесь до комплекса И включите освещение О боже Так Ну что друзья Я предлагаю такой вариант действий Что Мы с вами включим освещение этого помещения помещения в следующем видео вот если вам понравился по понравился мой ролик ставьте лайки не забывайте что подписка на канал поможет мне в развитии вот если вам нравятся мои ролики обязательно ставьте лайки потому что youtube youtube это ценит также пишите свои комментарии у микрофона был как всегда незаменимый ведущий этого канала вадим Картавый. спасибо